Всем привет! С вами Нана Аква. В одном из предыдущих видео мы говорили, какое оборудование необходимо для креветочника, но не затронули тему, сколько оно стоит. В сегодняшнем видео хотел бы рассказать, сколько примерно стоит креветочник. Давайте возьмем для расчета самых распространенных креветок неокаридин, так как для каридин нужны дополнительные вложения. Понимаю, что цены и желания у всех разные. Я живу в Екатеринбурге и буду оценивать, исходя из того, во сколько в среднем обходятся креветочники мне. Начнем с самого аквариума. Я считаю идеальным объемом для креветочника это 50-60 литров. Место, куда планируется поставить креветочник, у всех разные. Поэтому, как по мне, лучшим вариантом будет воспользоваться услугами компаний, которые клеят аквариумы на заказ под ваши размеры. Размер моих креветочников 34 на 40 на 35 вместимость 48 литров обошлись они мне в 1200 рублей каждый стекло конечно не оптивает но и стоит оптивает гораздо дороже фильтрация как мы уже говорили для креветочника оптимальными будет три варианта фильтров Внутренний типа pad Мини от aquael обойдется примерно 800 рублей вторым вариантом фильтра является рюкзачок для объема 50 60 литров лучше использовать aquael верс 2 стоит он 2300 рублей Ему необходимо будет купить мелкопористую губку в качестве предфильтра, стоить будет до 100 рублей. И третий вариант Аэролифт, лучше использовать с двумя губками, стоимость около 400 рублей. Но к нему придется приобрести компрессор. Многие хвалят Тетровский, так как он достаточно тихий. АПС 100 обойдется в 1300 рублей, итого аэролифт выйдет в 1700 рублей. Так как есть три варианта, давайте разделим стоимость нашего креветочника на минимальную и максимальную. Минимальная стоимость креветочника будет с фильтром под мини 800 рублей, максимальная с рюкзачком 2400 рублей. Грунт. Тут все зависит исходя из того, какие условия мы хотим создать и сколько готовы потратить. Для неокоридин подойдет любой нейтральный грунт, к примеру кварц или пропант. Давайте возьмем стоимость 100 рублей за килограмм. В аквариуме с размерами 35 на 40 и высотой грунта 3 см понадобится около 6 кг, то есть 600 рублей. Но можно создать и более идеальные условия для креветок, купив soil грунт. Для подсчета давайте возьмем бюджетный вариант Isto Premium Soil и достаточно дорогой, Ада Амазония. Стоимость 8 литров Исты обойдется примерно в 2800 рублей, стоимость 9 литров Амазонии в районе 6000. Итого, минимальная стоимость получается 600 рублей, максимальная 6000 рублей. Обогреватель. нужно он нам или нет, решать каждому за себя, но я все же включу его в список затрат. Чтобы обогреть 50 литров воды, я использую обогреватель Акваэль Платинум на 100 ватт. Его стоимость составляет 1000 рублей. А если летом температура в комнате поднимается более 26 градусов, советую приобрести вентилятор. Я покупал вентилятор от ИСТА, стоимость которого 2500 рублей. Перейдем к освещению. Тут также разделим наш бюджет на минимум и максимум, так как можно приобрести прожектор на 30 Вт стоимостью в 500 рублей и потом ломать голову над тем, как его повесить. Либо приобрести, к примеру, светильник Чехирос А351. Данный светильник длиной как раз 35 см и световым потоком в 3450 люмен. Мощность освещения настраивается и стоить он будет в районе 3000 рублей. Для светильника рекомендую приобрести таймер, чтобы свет включался и выключался в одно и то же время. Механический таймер обойдется примерно в 350 рублей. Перейдем к растениям и декорациям. Тут все очень индивидуально. Пара видов мухов, длинности белек и небольшая коряжка обойдется примерно в 1000 рублей. Итак, перейдем к самому главному. Креветки неакаридины. Средняя стоимость креветок, которые живут у меня, это 100 рублей за хвост. Минимальное количество, которое я советую покупать, чтобы не выходить возникло трудностей с размножением это 10 штук Итого получается 1000 рублей конечно этот список можно продолжать к примеру приобретением фильтра обратного осмоса стоимостью 10 тысяч рублей с солями для минерализации фирменными кормами добавками для цвета и бактериями и еще много много чем исходя из чего стоимость может возрастать многократно. Но все самое необходимое для жизни креветок уже было перечислено. Что же у нас получилось? Минимальная стоимость креветочника с некоррединами составила 8950 рублей. Максимальная 18450. Все эти числа были достаточно усреднены и основаны на моем опыте. Креветочник можно обустроить и за гораздо большие деньги, а можно сделать его и более бюджетным. Я просто хотел поделиться информацией для людей, которые только планируют приобрести креветочник. Сколько это будет примерно стоить и к чему готовиться. А на этом все, спасибо что досмотрели видео до конца, пока.